Всем привет! Приветствую вас на своем канале. В этом видео я хочу рассказать о том, как управлять моделью в SolidWorks, как осуществлять зумирование, панорамирование, вращение, быстрое добавление новых компонентов в сборку. Для примера я взял сборку вентильной задвижки. Она учебная, это можно догадаться по значку в дереве построения. И, к сожалению, здесь зафиксировано только корпус. Основные компоненты здесь не зафиксированы и плавают. Но в конце видео, если останется время и видео будет не таким длинным, можно будет собрать эту сборку, добавить сопряжение и попробовать сделать так, чтобы верхний вентиль вращался и одновременно открывал эту задвижку итак первое что хотелось бы показать это как в Solid осуществляется вращение модели оно здесь крайне простое, необходимо зажать колесико мыши и ввести мышь право-влево либо вверх-вниз то есть здесь все просто, никаких дополнительных кнопок на клавиатуре нажимать не нужно теперь как осуществляется зумирование? Зумирование осуществляется мышью те же самые операции, только сюда добавляется еще клавиша SHIFT. Нажимаем SHIFT, нажимаем среднее колесико мыши, и мышь от себя к себе, модель у нас зуммируется. Ну, в принципе, можно то же самое делать и вращением колеса мыши, эффект совершенно один и тот же. Для того, чтобы повернуть модель по часовой или против часовой стрелки, необходимо зажать клавишу ALT. И среднее колесико мыши. После чего модель можем вращать как по часовой стрелке, так и против часовой. К сожалению, при помощи мыши не всегда удается правильно выставить модель перпендикулярно взгляду, то есть параллельно экрану. И поэтому используется кнопка ориентации видов на панели управляемого просмотра. Панель управляемого просмотра находится в верхней части viewport. Вот она. Здесь у нас расположены стандартные виды и при необходимости можно выбрать э, вот такой вот куб, э, который э, ориентирует модель по выбранным граням этого куба. Но мне данная функция не очень нравится, потому что слишком много мельтешений перед глазами, каждый раз модель туда-сюда прыгает. Э, легче использовать клавиатурные сокращения для того, чтобы правильно ориентировать модель по э, базовым ортогональным видом. Ctrl-1, например, это вид спереди. То есть Ctrl-2 вид сзади, Ctrl-T слева, справа, сверху и так далее. Это позволяет крайне быстро оставить модель в нужное положение и без лишних движений, нацеливание мыши, выполнять какие-либо операции при редактировании сборки или редактировании деталей и эскиза. С помощью клавиатуры также можно быстро вращать модель на определенный угол. Угол настраивается в настройках, это инкремент поворота. Если мы нажимаем на клавишу со стрелкой влево, то модель вращается влево. Нажимаем клавишу со стрелкой вправо, модель вращается вправо. Если зажать клавишу Ctrl и нажимать стрелки влево или вправо, то будет осуществляться панорамирование. Да, давайте подытожим, что а, поворот модели осуществляется мышью с зажатым колесом. Если нужно а, выбрать стандартные ортогональные виды, это можно выбрать на панели управляемого просмотра, либо использовать клавиатурное сокращение а, клавиши Ctrl и цифры 1, 2, 3, 4, 5. Если нужно а, Зуммировать модель – это вращение колесико-мыши от себя к себе, либо зажатой клавишей Shift и зажатым колесом мыши – ведение мыши от себя к себе. Я думаю, с этим понятно. Здесь ничего сложного нету. Управление в Сольде довольно-таки простое по сравнению с другими системами, например, Katia. И теперь давайте перейдем к самим компонентам. К сожалению, здесь нету сопряжений, все компоненты здесь не зафиксированы, кроме самого корпуса. Итак, как быстро сделать копию компонента? Можно, конечно, перенести его еще раз из проводника, но легче зажать клавишу Ctrl и просто тащить вбок. И вот у нас получилась еще одна копия этого компонента. Можно делать так со всеми компонентами. Если необходимо также вытащить сборку, то это необходимо делать в дереве построения. Но давайте я сделаю сборку виртуальную. собирает новый узел сборки. И теперь, если я попытаюсь вытащить, так как я тащил эту деталь, то у нас вытащится деталь. Если мне нужно вытащить сборку, я выделяю ее в дереве и тащу ее из дерева. Вот у нас получилось... Еще одна сборка. То есть это гораздо быстрее, проще и эффективнее, чем каждый раз выбирать э, из папки или идти в файл открыть. Это уже совсем, э, я считаю, клиника. На это выходит очень много времени. Так, давайте я удалю все ненужные компоненты. И удалю вот эту сборку. Итак, давайте попробуем сделать сборку такой, которая она должна быть и попробуем сопрячь все эти компоненты для того, чтобы они были полностью определены корпус я пока скрою и сопрягу вот эти вот штифты они также не определены Сопрягаю я при помощи клавиатурных сокращений, это кнопка W, она открывает э, команду сопряжения. Также можно ее открыть на панели э, сборка, условия сопряжения. Ну вот здесь в скобочках показано, что клавиатура, кнопка клавиатуры э, W. Для того, чтобы э, сопрячь э, вот эту деталь с штифтами, я включу здесь отображение. базовых плоскостей включу плоскости и включу плоскости на этом штифте. Так штифты стали точно посередине этой детали. Дальше здесь можно заблокировать вращение, оно, наверное, должно быть заблокировано. И сопрягу по касательной вместе с винтом. Да, забыл сказать, что для того, чтобы быстро скрывать компоненты, необходимо навести на них курсор и нажать клавишу Tab. Для того, чтобы высветить эти компоненты, скрытые, не погашенные, необходимо навести курсор, где этот компонент должен находиться и нажать комбинацию клавиш Shift плюс Tab. Опять же, это гораздо быстрее, чем э, лазить по меню и искать здесь в контекстной панели кнопку «Отобразить компоненты». Хотя эффект тот же самый. Так, э, немного здесь автор э, забыл, видимо, сделать отверстие. но давайте сделаем отверстие. Не знаю, какого диаметра, но сделаю примерно для того, чтобы... Наша сборка хоть немного была похожа на реальное изделие. И выдавлю насквозь. Здесь, наверное, должна быть резьба, но для экономии времени я не буду ее рисовать. Так, теперь давайте сопряжем верхней часть с корпусом. Также сделаю это по базовым плоскостям. Отключу ненужные плоскости и включу плоскости на винте, на штоке. Абсолютно точно так же делаем и вот с этим воротком. сопрягаем по граням, чтобы этот вороток сел на шток так как нужно, скрывая ненужные плоскости. Здесь делаю сопряжение концентричность и уже без э, разреза здесь не обойтись, к сожалению. Так, чтобы наш э, вот эта вот заглушка сидела на своем месте так, как нужно. В принципе, можно сопрячь две вот этих вот фаски. Я думаю, этого будет достаточно. Но если вы хотите сделать э, как-то реальное реальную сборку, которая отображает э, работу какого-то механизма, то здесь необходимо применить другое сопряжение. Это сопряжение, насколько я знаю, э, называется винт. Оно расположено во вкладке дополнительные сопряжения. Давайте посмотрим, как оно работает. Выберем сопряжение. А, механически оно, да. Винт. И здесь э, я сейчас сниму разрез еще раз зайду механические сопряжения винт выберу две грани здесь э, вращение миллиметр или расстояние вращения ну давайте здесь введем 50 щелкнем окей и посмотрим как работает наш винт То есть, как видите Закручивается и выкручивается. Осталось теперь только ограничить его по высоте, потому что мы можем его закручивать и закручивать. Он у нас пройдет сквозь корпус. Это делается при помощи другого сопряжения. Условия сопряжения дополнительные. Здесь нам необходимо ограничить расстояние. Так, Делаем еще разрез на плоскость справа. Так будет получше. Слишком, наверное, большой у нас шаг. Но, ладно, это не столь важно. Выберем здесь одну грань и выберем вторую грань. Поставим расстояние Минимально, ну пусть будет один миллиметр, максимально, ну допустим, 80. И теперь посмотрим, как крутится наш винт. Да, 80, наверное, слишком много. Мне необходимо сделать чуть-чуть меньше. А меньше на 50 то есть давайте поставим там 28 заходим в сопряжение здесь ставим максимально 80 минус 32 так и отредактируем сопряжение винт здесь поставим ну, например 3 миллиметра, чтобы он не вращался на один оборот на 50 миллиметров. Его можно выкрутить и, наверное, нам опять необходимо подредактировать граничное расстояние, поставить здесь 30 миллиметров. Общее здесь расстояние 60, а габарит этой детали 30. Ну да, наверное, 30 вполне подойдет. Вот у нас задвижка полностью закрылась, да, 30 мм подошло. А... Ошибка в модели здесь такова, что автор неправильно использовал размеры, необходимо всегда делать модели в, в масштабе один к одному. Здесь почему-то она очень маленькая, то ли это для какого-то мини-заводика, не знаю, э, то ли автор не понял э, суть принцип философии солида. Но, э, ладно, неважно, э, считаю, что э, цели достигнуты, э, сборка собрана, винт работает, задвижка открывается-закрывается, Единственное, что, да, наверное, здесь нужно добавить э, также резьбу в, вот в этой вот верхней детали корпуса, но это не так важно. Итак, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, э, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Это всегда очень приятно. Пишите комментарии. До новых встреч.